Друзья, добрый день! Всех приветствую, кто к нам присоединяется. Давайте мы немножко с вами подождем, пока э, все получат уведомления. И начнем. У нас с вами сегодня очень интересный разговор. Всем здравствуйте! Добрый день! Всех приветствую, кто вновь присоединяется. Здравствуйте, друзья! Я повторю, мы ждем еще несколько минут, пока всем дойдут уведомления о том, что начался прямой эфир. И начинаем. Привет, здравствуйте! Ну что, давайте, я думаю, что мы будем начинать, пока подтягивается народ, я пока дам водную, скажем так. Хочу представиться для тех, кто видит меня впервые, давайте познакомимся. Я надеюсь, что у нас с вами будет долгий, прочный, взаимополезный союз. Меня зовут Мария Серд, я косметолог, я консультант по домашнему уходу. И здесь на странице ламбре мы с вами собственно и разговариваем про то как правильно построить домашний уход потому что я думаю, что понимание того, что домашний уход в принципе играет очень большую роль, очень у многих сейчас уже появилось. Поэтому мы будем говорить сегодня про достаточно на самом деле серьезную тему, но несмотря на серьезность этой темы, я постараюсь максимально подробно, максимально понятно какую-то теоретическую даже основу вам дать, потому что я так понимаю, что здесь собрались люди интересующиеся, то есть те, которые интересуются именно правилами построения домашнего ухода, вне зависимости от того, как Какая у вас кожа, потому что мы сегодня рассмотрим 4 достаточно распространенных случая, и, на мой взгляд, многие из вас как минимум знают себя, а как максимум получат готовое решение своей проблемы. Так, собственно, и называется наш с вами сегодняшний эфир: Готовые решения по четырем актуальным проблемам. Сразу опять-таки организационный момент. Если вы видите меня впервые, то хотела бы попросить не стесняться задавать вопросы по ходу и после окончания эфира, потому что хотелось бы понимать, насколько информация вам понятна. Потому что моя, на самом деле, здесь большая задача сделать так, чтобы всем, кто присутствует сейчас на прямом эфире, было не просто интересно, да, занимательно послушать, но еще и понятно, а главное, практика применима. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, в ходе того, как я буду давать информацию, вы все это можете спрашивать, кидайте мне в чат, и я буду параллельно отвечать на них. Так, ну и опять, если вам что-то нравится, если вам нравится и понятна главная информация, потому что я не понимаю, обратной связи у меня с вами нет, если вам понятно, если вам интересно, то вы можете ставить сердечки, это всегда приветствуется, это всегда немножко подогревает спикера, и 100-500 в карму вы мне засылаете сразу. Погнали, друзья, без дополнительных слов переходим к делу. Надеюсь, вот так вот вам все видно и понятно. У нас с вами будет такой сегодня немножко презентационный формат. И первое, с чего мы сегодня начнем, мы поговорим про уход за жирной кожей. Во-первых, с чего началась история создания готовых наборов, готовых сетов. Я хочу остановиться на том, что очень у многих есть заблуждения, связанные с тем, что решать ту или иную проблему, связанную с кожей, можно и нужно, купив один-единственный крем. И вот здесь начинаются проблемы, которые звучат так. Например, кто-то покупает один крем, и он видит результат от этого средства, кто-то покупает такой же крем, и, к сожалению, результата он не видит. Почему так происходит? Причин много. Но в большей степени это связано с тем, что у кого-то есть система, у кого-то есть комплекс, а у кого-то есть одно средство, которое, к сожалению, не решает проблемы, если она какая-то конкретная. В данном случае у нас с вами речь идет про жирную кожу. И э, жирная и комбинированная, давайте говорить так, потому что э, в летнее время очень у многих, даже у кого кожа по большому счету нормальная, она становится э, более склонна к выделению, активному выделению себума, э, это Т-зона, да, я думаю, что все понимают, что жирная кожа отличается от комбинированной как раз локальными участками выделения того самого себума. То есть, если в течение дня у вас э, наблюдается активный жирный блеск в Т-зоне, я не говорю сейчас про Например, утро, когда вы просыпаетесь после э, ночи, и у вас, допустим, не впитался ночной крем. Я говорю про состояние кожи в течение дня, которое вы э, наблюдаете в зеркале. Да? То есть, если подобная проблема вам знакома, то э, ближе к экрану, друзья. Значит, первое, о чем хочется сказать, это про э, правильное очищение. Если мы говорим про жирную, комбинированную, да вообще на самом деле любую кожу, огромное значение играет э, тот продукт, который вы выбираете для того, чтобы очищать ее дважды в день. Вот, кстати, ключевое здесь дважды в день, потому что некоторые, у кого есть активное выделение себума, они стараются кожу заочистить, просто настолько заочищать, что уже не остается возможности нормальному функционированию вашему защитному липидному барьеру. Да? То есть, по большому счету, если мы с вами говорим про очищение то это всегда два раза в день не чаще очищение должно быть с использованием деликатных продуктов что такое деликатные продукты для простоты для многих кто не хочет разбираться такими маркерами будет служить надпись на упаковке без СЛС и без слез сульфаты или содиум лауре сульфаты да что есть слез в сокращении это те компоненты которые вызывают ощущение стянутости и вот то самое ощущение, когда ты умываешься, и после того, когда ты умыл лицо, у тебя есть ощущение, что рука застревает. То есть ты ее проводишь ей по лицу, а она у тебя не идет дальше. То есть я думаю, что некоторые из вас, как минимум, а возможно и каждый присутствующий здесь, такое ощущение, когда ты переживал. То есть когда ты умываешься, и есть, во-первых, дискомфорт, а во-вторых, вот это вот до скрипа. То есть до скрипа было модно раньше. Сейчас, ребята, к сожалению или к счастью, это уже не в трейдере но по большому счету это есть хорошая новость потому что мы здесь с вами работаем на защиту нашего липидного барьера защитного а он наше все поэтому ощущение скрипа стянутости после умывания если вдруг после какого-то средства вы чувствуете значит вы можете прощаться уже сегодня с этим очищающим продуктом да, э, повторюсь это тот слон на котором стоит база то есть если что-то идет не так в очищении Поверьте мне, какой бы классный, дорогой, модный, самый лучший крем у вас не был, вы не получите того результата, о котором вы мечтаете. Особенно, если речь идет про кожу проблемную, про кожу жирную и про кожу комбинированную. Там был вопрос, значит, по поводу... Снятие макияжа, очищение и продукт для снятия макияжа, есть ли это одно и то же? Это не одно и то же. Более того, хочу сказать, что это абсолютно два разных продукта. Не просто с точки зрения маркетинга, а с точки зрения функционала и состава. То есть, если мы говорим про очищающее средство, то состав у продуктов один с использованием определенных компонентов. Если мы говорим про средства для снятия макияжа, то это совершенно другая история. Поэтому важно. Важно понимать, что макияж вы снимаете отдельным средством, да, каким-то специализированным, это может быть мицеллярная вода или что-то другое, а, а уже чистое от макияжа лицо вы умываете при помощи геля. А, тот гель, который идет в составе набора, это а, гель, как раз на нем и написано, что он для жирной комбинированной кожи, но по большому счету эта надпись, она нас интересует в каком контексте. Мы смотрим на состав и в составе, помимо того, что отсутствуют те самые ненужные нам ингредиенты, Присутствуют компоненты, которые раз обладают суживающим действием. Да, в частности, здесь есть экстракт гомомелиса. Это очень хороший растительный компонент, который действительно прекрасно, а, дополнительно, во-первых, очищает поры, обладает себорегулирующим действием, да, то есть снижает активность вашей сальной железы. А если на пальцах, то у вас в течение дня меньше вырабатывается себума. Поры подсуживаются, они дополнительно очищаются. И в принципе, я считаю, что такие средства с такими компонентами имеют смысл, для себя выбирать не только жирной проблемной кожи а, а еще и например комбинированный, может быть даже иногда нормально если это лето потому что как я уже сказала ранее летом у нас кожа себя чаще всего ведет по-разному а, средства к слову они универсальные то есть это не а, здесь нет принадлежности до да, по гендерной принадлежности то есть это не мужчина-женщина это абсолютно универсальные продукты то есть можно использовать как для мужчин так и для женщин а, гель для умывания я рекомендую наносить сначала на руки Потом вспенивать и умываться. Не советую использовать какие-то дополнительные щетки или любые другие гаджеты, если у вас есть акне прогрессирующие. То есть, если у вас есть высыпание на лице, я не советую вам пользоваться подобными дополнительными девайсами для очищения. Далее, что касается очищения, то я думаю, что тут понятно, да, едем дальше. А дальше у нас с вами идет как раз этап, который я называю дополнительное очищение. Некоторые его избегают, но на самом деле, на мой взгляд, это все-таки история, которая должна присутствовать, потому что жирной коже с излишним выработкой себума необходимо помогать. Помогать очищать поры, помимо просто очищающего средства, использовать какие-то специалистические, продукты в данном случае у нас очищающая маска которая в основе имеет глину а глина достаточно распространенный ингредиент который а, используется в очищающих масках суть а, всем понятная, я думаю что это абсорбент то есть а, излишний себум после такой маски безусловно уходят и вот те самые условно черные точки которые многие называют черными точками на самом деле это лишь окисленный себум в порах да то есть черные точки по сути это совсем не то что вы видите на носу например а, если вы не используете подобные средства на на регулярной основе да то есть то что вы видите в зоне т это все-таки достаточно э, история такая естественная э, и ее можно корректировать при помощи подобных дополнительно очищающих э, масок что хочу отметить здесь э, регулярность использования таких масок чистоту э, чаще чем два раза в неделю подобными средствами пользоваться нежелательно то есть опять каждый день вот эта история про то что у меня постоянно вырабатывается излишний себу у меня жирное лицо я Хочу постоянно умывать свое лицо, постоянно наносить очищающие маски. Это такая распространенная тема, которую я, честно говоря, слышу очень часто, особенно летом. Хотелось бы сделать акцент на том, что чем больше вы очищаете свое лицо подобными средствами, чем чаще, чем более нерегулярно вы это делаете, и чем более активно вы умываете свое лицо, стараясь убрать излишний севум, тем он у вас больше продуцируется. Вот такая вот странная зависимость, возможно, для кого но это факт, поэтому а, иногда стоит просто оставить кожу в покое. Два раза это оптимум, если мы с вами говорим про вышеупомянутый тип кожи. Второй момент, который я хочу отметить, связан с тем, что глиняные маски в идеале наносить на непродолжительное время. То есть опять история про то, что нанесла, значит, она маску на лицо и вот пошла готовить ужин, забыла про то, что эта маска на лице и так далее, и так далее. Она, к сожалению, она сработает, да, но здесь есть обратная сторона медали, связанная с тем, что вы получите просто дополнительную сухость, которая вам не нужна. Поэтому у каждого продукта есть оборотная сторона где написано, какое количество времени эту маску нужно держать. Я не зря об этом говорю, потому что у нас, у женщин, и ну я вот у русских очень много такое отмечаю, есть такая тема про то, что вот пусть она подольше посидит на лице, раз уж я намазала, то пусть она у меня там отработает 30 минут вместо положенных 5, потому что по логике нашей, наверное, если на 30 оставить, значит будет прям... Точно круто. Это не так. 10 минут это максимум. Не давайте маски в... высыхать на вашем лице. То есть берите с собой, если она сохнет, если есть дискомфорт, берите какую-то термалку, берите какой-то тоник в спрее и орошайте свое лицо, потому что главное, чтобы лицо не превращалось вот в сморщенное нечто в процессе носки. Маска должна быть постоянно в увлажненном состоянии, это важно. Важно в первую очередь для того, насколько классный результат вы получите на выходе, да? А мужская логика еще круче. Ничего не хочу знать про мужскую логику. А, значит, что там про вопрос у нас было? А, гель классный. Так, да, про чувствительную кожу мы с вами чуть дальше поговорим. Я тоже а, расскажу про него. Он действительно очень достойный. Так, дальше. А, про очищение дополнительное сказала. Про ежедневное очищение сказала. Все ли понятно? Если понятно, пожалуйста, отреагируйте. Едем дальше к третьему продукту. И третье средство у нас в сети ⁇ это увлажняющий крем. Вот здесь тоже, кстати, хочу отметить важный момент, который связан с увлажнением. Uh, увлажнение, ребята, в контексте жирной кожи, это безумно, безумно важное, uh, важный блок, о котором uh, нужно, нужно говорить. Да? То есть, если, допустим, вы консультируете кого-то, если вы подбираете кому-то уход, uh, я думаю, что вы, возможно, услышите такую фразу, что кожа у меня жирная, uh, я не люблю увлажняющие кремы, мне бы, пожалуйста, какую-нибудь сыворотку, да? или у меня вообще и так жирная кожа, зачем мне ее увлажнять? Вот что-то такое, я точно уверена, что хотя бы раз вы слышали. Что нужно отвечать э, такому человеку? Во-первых, нужно объяснять, что жирная кожа, она потому и жирная, что ей не хватает увлажнения. То есть увлажнение э, однозначно должно присутствовать в виде какого-то легкого крема или геля, не сыворотки, потому что сыворотка не есть крем. Раско... Э, поставьте мне, пожалуйста, какую-то отметку, понятна ли разница между сывороткой и кремом, нужно ли пояснить этот момент, потому что мы про это уже раньше говорили но вдруг это не отложилось по поводу тоника, хочу сказать, что, безусловно, мы говорим сегодня про такой скелет, то есть это некая база, база, которая, безусловно, составляет такой костяк, да, сюда можно уже что-то дальше насаживать, какие-то дополнительные продукты. И, конечно, тоник не помешал бы, поэтому в целом тоник можно сюда подобрать либо базовый увлажняющий, либо, опять-таки, какой-то с антибактериальными компонентами, что тоже есть рабочая история, да, то есть, если, например, например, кожа проблемная, то можно брать, да, с чайным деревом. Если кожа просто жирная, то, соответственно, можно брать просто увлажняющий тоник базовый, он будет тоже здесь хорошо работать. Так, пояснить. Хорошо. Значит, сыворотка и крем, в чем разница? В большей степени сыворотки это продукты, которые имеют гидрофильную основу. Да? Что это такое, если по-русски? Значит, в основе сывороток всегда есть компоненты, которые водные по своей основе. То есть, они не содержат масляной субстанции. Да? Что это может быть? Гиалуроновая кислота, коллагены, эластины, все то, что мы с вами очень любим, все то, что увлажняет нашу кожу. Да, тот же самый глицерин прекрасный, любимый, ну и так далее. То есть увлажнителей на самом деле много, аминокислоты и т.д. и т.п. А это все гидрофильные компоненты. То есть, по сути, они летучие, они могут испаряться. Что происходит? Ты нанес сыворотку, ты не закрыл ее кремом, она у тебя как зашла, так и вышла. То есть, по большому счету, нанося сыворотку без крема, чем мы с вами рискуем? Еще большим обезвоживанием. Поэтому, если мы используем сыворотки с гиалурон, например кислотой да как их определить они в основном э, в основе своей они все очень жидкие они очень вязкие они очень легкие да то есть они редко обладают кремообразной текстурой их лучше всего закрывать каким-то кремом. То есть, если вам а, в вашем уходе много сыворотка плюс крем, вы используете просто крем, и этого будет достаточно. Потому что крем – это всегда что-то масляное, и это всегда что-то жидкое. То есть, когда это все соединяется, получается продукт, который мы называем кремом. А если сыворотка представляет собой что-то более вязкое, чем просто вода, да, вот я сейчас пытаюсь тут выдавить, показать вам пример такого продукта. А если это выглядит каким-то подобным образом, то есть, это кремовая текстура, здесь, скорее всего, намешаны уже какие-то масла. То есть, если в составе сыворотки есть вода плюс масло, в таком случае эта сыворотка может заменить вам полноценный крем. Тут, конечно, нужно немножко покопаться в составе, но, повторюсь, текстура иногда для вас будет таким маркером достаточно простым для того, чтобы вы понимали, надо закрывать или не надо. То есть все, что жидкое, все, что течет, желательно закрыть сверху кремом каким-то легким, да, если это жирная кожа. Если это кремообразная такая эмульсиподобная история, то это может выступать в качестве солирующего продукта. Вот, что касается конкретно этого средства, то линейка Миза вообще, на мой взгляд, потрясающая для лета, она реально очень легкая, она очень приятная и она про свежесть. Если вы попросите меня описать одним словом эту серию, то я вам скажу, что это про свежесть. Она такая, знаете, вся ненавязчивая, что очень хорошо, потому что ее можно по-разному в разный уход включать. Например, если ваша кожа жирная, как здесь, то у вас будет а, просто один крем. То есть, в принципе, сюда для увлажнения больше ничего не требуется, это средство более чем будет а, достаточно выполнять все свои функции. Если мы говорим про кожу, например, сухую, то сюда можно будет добавить какую-то сыворотку, опять-таки, да, вот какую-то, к примеру, с подобной уже более такой тягучей, вязкой текстурой, и у вас будет уже очень интенсивное увлажнение, и тогда мы уже будем говорить вроде бы про тот же самый крем, но уже про, допустим, уход за сухой кожей. Это к вопросу о том что одно и то же средство можете по-разному раскрыть поэтому мы сегодня с вами говорим про комплекс вот именно за счет использования комплекса вы увидите результаты потому что купив просто крем повторяю свою мысль но она будет а, сквозить сегодня через весь прямой эфир потому что собственно в этом и задача до да? а, максимально убедить вас, что работает именно схема, именно система, и именно в комплексе продукты, вот в этой синергии себя каждый раскрывает и по-разному может отражаться в зависимости от того, в какую комбинацию вы его ставите. Здесь э, водоросли в составе, в основе, если мы берем, да, из активов, что здесь есть. Водоросли – это вообще, знаете, такой источник микро-макроэлементов, про которые можно говорить просто очень-очень долго, потому что… Это действительно кладезь полезных всяких разных элементов, компонентов для нашей кожи. Это и антиоксидант, это и увлажняющий компонент. Водоросли, причем я говорю, да, водоросли бывают разные, то есть повторюсь, я здесь могу отдельно на целый час с вами зависнуть. Но если вкратце, то это что-то очень полезное, что работает для увлажнения, что работает как антиоксидант, что работает для улучшения тона, цвета нашей кожи. И вообще, в целом, это такая, знаете, история на перспективу тоже, то есть превенция каких-то возрастов изменений она тоже может включаться в функционал который несет на себе водоросль сейчас вопрос сори пропустила. Так, аромат Gold Амбр, почему больше не упускают? Ребят, давайте про уход мы сегодня, я более компетентна в этом вопросе, я думаю, что если вы в директ закинете этот вопрос, вам помогут. Вот, далее, значит, с кремом разобрались, если все это дело зафинались и подвести такую черту по поводу жирной кожи, что важно? Первое, качественное деликатное очищение, это прям вот реально первое, то есть на чем нужно остановиться и объяснять себе, если вы для себя подбираете или человеку, для которого вы это советуете, что без без качественного, деликатного, правильного очищающего продукта не будет ничего. Второе, это увлажнение, причем увлажнение сывороточное или легкое в виде геля-крема. Здесь уже просто нужно будет смотреть по конкретной ситуации, да кому что посоветовать. Но на мой взгляд, средство от линейки Мизу, оно такое очень универсальное и действительно очень многим понравится плюс у нее классный такой летний, очень легкий аромат у этой серии. И третье, что тоже не, не менее важно, это дополнительное какое-то очищение, то есть мы добавляем сюда, допустим, очищающую маску, которую мы, главное, не используем очень часто, вот здесь кратность тоже важна. И на выходе мы с вами ждем результат какой-то, естественно, спустя минимум полтора месяца, то есть говорить про эффективность того или иного набора, или вообще ухода, стоит только через вот такой срок потому что вы знаете что кожа обновляется спустя примерно 28-35 дней а у кого-то если это 45 плюс то это чуть больший срок поэтому некоторым я даю время чуть больше опять-таки полтора месяца много факторов конечно влияет на все это дело на скорость обновления но пусть это будет месяц условный и наблюдайте за тем какие изменения вы видите если вопросы по жирной коже если вопросы по вот этому сету если они есть кидайте в чат если нету мы мы с вами двинем дальше. А я пока посмотрю, так спасибо за комментарий. Если что-то еще осталось, не понятное, напишите. Если все понятно, то мы едем дальше. А дальше у нас с вами очень интересный случай, который мы сейчас с вами рассмотрим. Упс. Так, двигаемся дальше. А, тоник обязательно. Тоник желательно. Вообще функция у тоника в первую очередь проводящая. То есть если мы говорим про то, что делает тоник, то это проводник. А, это легкие жидкие текстуры которые нужны для того, чтобы, например, провести сыворотку. Зачем проводить что-то, спросите вы. Есть компоненты в составе сывороток или кремов, которые сами по себе достаточно крупные. То есть они имеют крупную молекулу, и они очень сложно заходят самостоятельно. Им нужно что-то, что будет протаскивать. А тоники – это всегда жидкая текстура, повторюсь, да, это всегда что-то, что увлажняет кожу, и на увлажненное лицо любое средство всегда наносится, во-первых, во-первых, распределяется легче, а во-вторых, впитывается и усваивается лучше. Поэтому, если вы наносите э, на кожу средство без тоника, представьте, что вы наносите средство моющее для мытья посуды на сухую губку. Вот представили, да, что у вас будет? Ничего не будет. То есть вы нанесли и как бы все. Если вы наносите э, то же самое средство на ту же самую губку, но при этом она у вас влажная, то вы получаете, что пену, правильно? То есть это такой очень простой на пальцах пример, но он очень наглядно показывает, зачем в уходе необходим тоник. Далее, едем дальше. А дальше у нас с вами сет, который называется условно от первых возрастных изменений. Почему он называется так? Да? А, значит Во-первых, хочу отметить, что такое первые возрастные и когда а, давать отмашку себе, что у меня начались первые возрастные. Значит, если мы с вами в целом говорим про какие-то возрастные изменения, то под этим в мире косметологии подразумевают потерю упругости, когда кожа начинает становиться менее эластичной. Я думаю, что многие из вас это, это понятие для себя определяют каким-то образом, да, что значит потеря упругости. Это может быть визуально, это может быть тактильно отмечено вами. Второе – это чуть более обезвоженная, либо становиться чуть более сухой начинает ваша кожа. Теряется привычная яркость. То есть а, тот самый а, такой однородный, красивый, сияющий цвет лица, который был, он уже, собственно говоря, по утрам, например, уже не такой. Это тоже один из маркеров, который может говорить о том, что вот какие-то первые звонки у вас есть. А, у некоторых это связано с длительным пребыванием на солнце это уже про фотостарение, но это совсем другая история, то есть когда вы чрезмерно загорали звездой на крыше очень много проводили времени на открытом воздухе и действительно прям загорали, то скорее всего у вас эти возрастные изменения проявляются более очевидно, и здесь уже можно говорить про какие-то более глубокие морщины и так далее, что кожа становится более грубая но это скорее такой единичный случай а так в целом, то есть давайте определим, что это потеря былой упругости, это все, что связано с неоднородностью тона то есть кожа становится менее яркой и менее однородной нехватка увлажнения в течение дня ну и возможно какие-то уже мелкие морщинки там в каких-то определенных зонах вы замечаете что предлагаю я по решению этой проблемы и это даже будет не просто решение это решение плюс превенция то есть мы с вами сейчас начинаем вводить продукты которые будут работать на перспективу они будут защищать сегодня и будут э, делать так, чтобы ну, условно новых морщин у нас не появлялось или они появлялись с э, э, более медленной скоростью. Какой рубеж? Как правило, это всегда 30 лет. То есть в косметологии принято считать, что 30-летний возраст – это, вот, опять повторюсь, рубеж, да, который позволяет нам думать, что надо уже какую-то более тяжелую артиллерию подключать. А, ну, это, конечно, у, средняя такая температура по больнице, то есть по большому счету у вас это может быть а, и другой возраст. Это всегда очень-очень индивидуально. 30-35 лет, давайте определимся так. Что здесь? Безусловно, про очищение, я думаю, что про важность этого этапа вы уже поняли, я здесь повторяться не буду, я просто вам покажу отдельное средство, которое мы сюда включаем. В чем особенность этого продукта? Так же, как и в предыдущем, нет сульфатов, нет слез, да, то есть это тоже компонент, который может вызывать, во-первых, дерматит, во-вторых, подсушивать кожу после снятия, а во-вторых, здесь есть увлажняющие компоненты, которые дополнительно кожу увлажняют в процессе умывания. Конечно, когда мы говорим с вами про... Очищение. Всегда следует понимать, что это продукт смываемый, да, то есть здесь, ну, никогда его нельзя приравнивать в плане полученного увлажнения к несмываемым продуктам. Но когда в очищающем геле или в пенке есть дополнительный какой-то, например, как здесь, да, увлажняющий компонент, например, что здесь есть, есть масло Бабасу и бета-глюкан, это всегда очень приятно, потому что кожа действительно чувствует себя максимально комфортной, максимально спокойной и максимально увлажненный, либо не сухой, что тоже, кстати, немало. Что касается бета-глюкана, то он вообще относится к пребиотическим компонентам, а тема с пробиотиками и пребиотиками – это очень такая модная трендовая история, потому что сейчас ну, многие, возможно, если вы интересуетесь уходом, вы знаете, Сейчас очень многие стали задумываться о том, какие бактерии заселяют нашу кожу, поверхность нашей кожи, да, что есть патогенные, условно патогенные, и есть хорошие бактерии, которые нам нужны. И вот как раз, когда они в балансе находятся, это есть хорошее состояние здоровой кожи. Если где-то начинает что-то идти не так например мы с вами умываемся какими-то термоядерными пенками то случается перекос в ту или иную сторону как правило это в патогенную сторону уходят и соответственно появляются прекрасные наши прыщи появляется демодекс появляется розация дерматиты туда же ну в общем всякие другие неприятности поэтому если в составе очищающего средства есть компонент который относится к пребиотикам а пребиотики это пища для хороших бактерий то есть ваши хорошие ребята они питают тем, что есть в составе вот этого геля, да, для умывания, даже несмотря на то, что этот продукт находится у вас на лице, там, условно, 2 минуты, все равно, поверьте мне, свои какие-то плюшки, они заберут, и точно получится какой-то бонус, если мы с вами будем сравнивать, условно до и после, там, через месяц. Эта вещь похожа по текстуре на предыдущий гель, разница между ними, наверное, в чуть более увлажняющей, по, я имею в виду тактильно, текстуре вот этого средства. Не смотрите на то, что здесь указано, что средство для чувствительной сухой кожи, я прошу прощения за бэк, <laughs> не могу никак на это повлиять, значит, если вы видите на упаковке, что есть отметка для сухой чувствительной кожи. Не стоит этого пугаться, потому что я знаю, что у некоторых сразу включается такой стопер, что вроде бы моя кожа например, там нормальная, она не сухая. Могу ли я пользоваться продуктом, на котором написали, что якобы это для сухой чувствительной. Здесь по большому счету ничего страшного нет. То есть состав, он не сделает вашу кожу более например, жирной. Он не сделает вашу кожу какой-то, не знаю, ну в общем, не унесет ее куда в ту сторону куда вам не надо поэтому бояться такого не стоит здесь единственное о чем это говорит да вот для тех людей которые не хотят разбираться в составе что если кожа очень чувствительная то это средство вам подойдет а так повторюсь эта вещь на мой взгляд очень универсальная она подходит и для нормальной кожи если мы говорим про комбинированную да то например в зимний период когда работает отопление активно такой гель для умывания вполне себе прекрасно на ежедневную основу будет подходить поэтому обращайте на него свое внимание даже если вы не сухокожек и не обладатель чувствительной кожи. Далее, а далее у нас сейчас, так, это сыворотка с гиалуроновой кислотой, вот мы тоже к интересному подошли. Как раз говорим про то, что такое гиалуроновая кислота и зачем она нужна. Это такой глобальный тоже вопрос, да, чтобы не останавливаться на нем слишком долго, тезисно вам накидаю. Потом, если вдруг будет интересно, мы с вами как-нибудь отдельно про этот компонент поговорим, может быть, в рамках этой серии, потому что это действительно ингредиент, который стоит внимания, в первую очередь потому, что гиалуроновая кислота, она работает как губка. То есть это что-то, что притягивает воду в наш роговой слой, то есть что происходит когда вы наносите эту сыворотку. Вы ее нанесли, Гиалуроновая кислота как губка начинает воду из атмосферы, ну или из дермы, если не очень повезло, то есть если вы живете в стране, в городе, где или там дома у вас, например, сильно работает батарея, кондиционер или что-то такое, да, что подсушивает воздух, где вы находитесь, соответственно, гиалуронка будет вытягивать из дермы воду, что есть не очень хорошо, поэтому при использовании гиалуроновой кислоты, это такое в топ тоже, важно, чтобы атмосфера была увлажненная. Вы нанесли гиалуроновую сыворотку. Она, кстати, вот такая кремовая, да? Это я ее вам показывала. Наносим и у вас сразу происходит набухание этого верхнего слоя. Поэтому многие говорят, что средство с гиалуроновой кислотой избавило меня от морщин. Средство с гиалуроновой кислотой сделало меня на 5 лет моложе. Почему это происходит? Потому что ваши морщины были образованы не а, в глубоких слоях нашей кожи, а просто на поверхности, да? То есть морщина у нас формируется достаточно сложным образом, и если морщина формируется на поверхности поверхности, то максимально, что вы можете, должны сделать, это просто хорошо увлажнить эту поверхность кожи. Поэтому, если мы говорим про первые возрастные, чаще всего бывает достаточно просто качественно увлажнить свое лицо. Вы наносите такую штучку на себя, она у вас быстренько все это дело впитала, абсорбировала и на бух верхний слой мелкие морщинки подразгладились и вуаля. Случилось чудо. На самом деле, это действительно очень приятный компонент. Я тоже его очень люблю. Главное, его правильно приготовить. Потому что, вот, как я уже сказала, он может действительно и подсушивающие действие оказывать. Ну и вообще его не все любят, потому что, как да, мы с вами выяснили, не умеет его готовить. Поэтому средство с гиалуроновой кислотой требует правильного подхода. Но в данном случае, что важно отметить, здесь уже правильная формула. То есть, в принципе, она не требует каких-то танцев с бубнами. Вы можете это средство наносить и не сильно задумываться над тем, какая у вас атмосфера, увлажненная или не очень. Для полноты картины я советую вам наносить этот продукт в ванной комнате сразу после душа, вышли из душа и нанесли этот уход. То есть, где у вас распаренная такая атмосфера, слишком увлажненная, да, может показаться, но вы наносите и вы совершенно другой результат почувствуете. Второй лайфхак, это просто когда вы заходите в ванну, если вы не из душа, то вы просто включаете горячую воду там на некоторое время, да, и вот в радиусе небольшом от того, как вы включили воду, вы наносите такой продукт. Но а, здесь формула позволяет нам не заморачиваться над а, такими сложностями в контексте на просто использовать это средство, потому что здесь есть уже те липиды, которые как в креме составляют полноценный продукт. То есть, по сути, это вода плюс масло, и на выходе это самостоятельное средство, которое даже не требует закрытия, перекрытия каким-то кремом, там, SPF или чем-то еще а, в целом. Но у нас с вами немножко другой концепт, да, мы сейчас продолжим. Но если, например, вы захотите на это средство нанести просто какое-то отвлеченное солнцезащитное средство, вы себе можете это позволить, действительно, продукт в этом вопросе в контексте увлажнения выполняет просто на 150% свою функцию. А, спасибо так как заказать заказать на сайте ламбре.ру или написать в директ я думаю что там вам помогут а, далее далее крем а, так крем Крем, который, на мой взгляд, является, простите за мою предвзятость, меня, но я люблю этот крем больше всех любых других, которые вообще представлены в ламбре. Почему? Объясню. Значит, я очень люблю многофункциональные средства. То есть, когда ты нанес что-то одно и получил результат сразу и такой, и такой, и здесь перекрыл все. То есть, закрыл свои несколько сразу окон, которые были не закрыты. Если мы говорим про это средство, то его... Особенность в первую очередь заключается в том, что это продукт два в одном. Здесь есть солнцезащитный фильтр и есть увлажняющие компоненты. То есть для тех, кто думает, а как же мне вот выбрать крем, если мне нужно и увлажнить лицо, и потом же еще наносить SPF, а это же будет жирно, я же буду блестеть и так далее. Вот вам, пожалуйста, одно решение на две сразу ваших задачи. Это раз. Два. Что важно в контексте превенции первых возрастных. Использование антиоксидантов. Я думаю, что многие из вас слышали про это слово, но... Не знаю, знаете ли вы про необходимость вообще этих самых антиоксидантов. Что они делают, да? Во-первых, антиоксиданты, они защищают наш коллаген, эластин от разрушения ежедневного, которое происходит под воздействием большого количества факторов разных. То есть это факторы, связанные со стрессом, факторы, связанные с любыми выбросами из атмосферы. Например, если вы курите, то это вообще must-have в вашем случае. Но по большому счету антиоксиданты нужны нам, в, если мы говорим Опять-таки, про превенцию, но и даже не в контексте превенции, это так тоже забегая наперед, хочу отметить, что антиоксиданты в составе дневного особенно крема, на мой взгляд, это must have, вне зависимости от того, сколько вам лет и какая у вас кожа по ее типу или состоянию. Что здесь? Здесь, во-первых, есть несколько патентов. То есть здесь есть запатентованные комплексы, которые используются в ряде очень дорогих кремов, я вам по секрету скажу, потому что это на самом деле распространенная история, да, когда в таких продуктах почему-то не говорят про такие крутые компоненты, а они в составе существуют. И что хочу сказать в отношении одного из, если вы курите, то, ребята, это ваш хэв, потому что здесь есть компонент осмосфер, который защищает, торговая марка так называется, он защищает вашу кожу от сигаретного дыма. Вам очень важно знать о том, что, конечно же, все тяжелые металлы от сигаретного дыма, которые оседают на вашей коже, они условно добавляют вам пару-тройку морщин после каждой сигареты. Плохие новости, но это так. Поэтому хотя бы, если уж вы курите, то защищайтесь каким-то образом. Вот такой крем – это прекрасный совершенно продукт для подобных целей. Второе, что мне нравится, это... Звук и кает. Ребят, э, напишите, есть ли проблемы со связью, или это только у одного человека. <кười> <кười> Такое, потому что бывает. К сожалению, напишите мне, пожалуйста, что со звуком у нас. А, помимо Asmosella, а здесь есть... А, с звуком все норм. Хорошо, благодарю. А, помимо Asmosell в составе есть витамин С, который, повторюсь, много раз уже про него говорила, рассказывала. Могу петь тоже долго ему оду. Витамин С, друзья, это тот ингредиент, который нам всем с вами нужен, особенно в весенний, летний период времени. Спасибо большое, я поняла, спасибо в весенне-летний период, если мы э, хотим оставить свою кожу в здоровом состоянии э, до хотя бы в осенне-зимнего периода, да, то есть вот на этот период активного солнца витамин С это must have Здесь он в своей стабильной форме. Стабильная форма витамина С отличается от нестабильной тем, что она менее раздражающая, это раз, то есть продукт становится в данном случае более универсальным. Если мы говорим про стабильную форму витамина С, то ее прелесть еще в том, что она не требует каких-то сложностей с вашей стороны с хранением продукта поэтому я честно говоря для новичков всегда рекомендую как раз стабильную форму витамина С и это помимо вот этой скрытой работы дает вам еще выравнивание тона выравнивание пигмента поэтому если у вас есть задача например проработать постакне если у вас есть задача немножко добавить сияние да про что опять мы с вами уже сказали в начале что если про превенцию вспоминать то конечно это и выравнивание такой легкое тона и придание вот этого красивого сияния изнутри о котором многие мечтают чтобы кожа без макияжа она светилась вот для этого витамин С как минимум для этого он нам с вами нужен ну и безусловно у него есть скрытая работа которая есть антиоксидантная защита и конечно же это влияние на построение новых волокон коллагена и эластина то есть он такой достаточно многофункциональный ингредиент, а вместе с вышеперечисленными защитными компонентами, с водорослями, опять-таки здесь есть комплекс, который базируется на водорослях, и другими увлажняющими компонентами, делает этот продукт действительно очень-очень универсальным, подходящим для широкой группы людей. Если вы используете это средство вместе с сывороткой, о которой мы сказали ранее, то такой набор понравится в летний период времени, больше кожи нормальной склонны к сухости. Если вы используете это средство в дневном уходе соло, то есть вы умылись, нанесли, допустим, тоник и нанесли просто этот крем, то даже если кожа нормальная, склонная, допустим, к жирности или комбинированная, этот продукт вам а, подойдет и понравится. Он прекрасно подходит под макияж. Если... Вы находитесь на открытом солнце, конечно, солнцезащитный фактор должен быть чуть выше, если это, допустим, да, все-таки лето. Но для городских условий, для офиса это вполне себе ежедневный продукт. А есть ли вопросы по данному сету? Есть ли вопросы по поводу превенции возрастных изменений? Что делать, куда бежать, если вдруг начинаются первые морщины? Эфир будет сохраняться, я надеюсь, что все пойдет, как должно было, и я его сохраню, да. Если вопросов нет, то мы с вами двинем дальше. У нас еще с вами впереди два сета. Так. Третий сет. Третий сет у нас называется уже такая тяжелая артиллерия, то есть если, если первый не помог, шучу, шучу на самом деле, то есть если вы, скажем так, немножко поздно вспомнили о том, что нужно домашним уходом состояние кожи поддерживать, либо вы ну, просто уже в силу возрастных изменений, да, то есть природных возрастных изменений, понимаете, что просто превенции вам уже мало, есть уже какие-то конкретные проявления возраста на лицо, на лице, то вам будет интересен вот этот сет, который состоит из трех продуктов. Первое – это отшелушивающее средство. И здесь как раз речь пойдет про второго слона, на котором у нас с вами строится основной базовый уход за кожей. Вне зависимости от того, какой у вас тип кожи, состояние кожи, первый слон был очищением, второй слон это отшелушивание. Что касается отшелушивающего продукта, то они бывают разные. Они бывают механическими отшелушивающими, да, это скрабы, они бывают кислотными, про кислоты все знают, да, какие-то тоники и так далее. Это антивозрастной уход, да, мы здесь не ставим какой-то конкретный рубеж, да, стараемся не ставить, но если хочется все-таки обозначить, то это 45, скорее, плюс. Наверное, так, да. Если мы говорим с вами про данное средство, то его прелесть в том, что здесь сочетаются функции кислот, и здесь есть отшелушивание механическое. Это очень приятно пахнущая такая гелевая масса, которая наносится, разносится по коже, и, во-первых, может использоваться как гель для умывания. А Запах очень приятно пахнет фруктами. Значит, мы наносим это средство как гель для умывания. То есть, по сути, все то же самое, как было с обычными гелями. Смешиваем с водой, умываемся все. А второй способ использования это как скраб. То есть здесь уже на более сухое лицо мы наносим тот же самый продукт. За счет микрогранул в составе у вас происходит механическая эксфолиация. Да? Что делает механическая эксфолиация? Она убирает механическим способом, убираются мертвые клетки с поверхности. Зачем это нужно? В первую очередь для того, чтобы любое средство, которое вы наносите, оно максимально эффективно на вас работало. Если вы чувствуете, что у вас крем не впитывается, если вы чувствуете, что на лице парник у многих такое бывает, то, возможно, вы не до конца или вообще не отшелушиваете свое лицо. Это вам э, такой вот лайфхак. Если есть такое ощущение, попробуйте добавить отшелушивающие продукты в свой уход. Значит, наносим этот скраб на более сухое лицо. Начинаем мягко эксфолировать. Если на коже есть высыпание, стоит очень аккуратно с такими средствами работать, то есть они должны очень дозированно быть использованы. Э, и смываем. А третий способ использовать его как маску. И здесь уже включаются альфа х кислоты работают немножко по-другому. То есть они не механически убирают мертвые клетки, они разрывают связи между этими мертвыми клетками. По сути тоже происходит эксфляция. Что дают вам кислоты? Кислоты дают вам сияние. Они выравнивают тон кожи, они работают с постакне, они работают с микрорельефом, то есть если у вас поры, если у вас есть маленькие прыщики, которые формируют рельеф, если вам нужно заставить фибропласты, то есть как бы кожу вспомнить свое былое молодое состояние, заставить ее вновь продуцировать коллаген, как это было, там, не знаю, условно в 25 лет, вот если у вас такая задача, то вам нужно подключать обязательно эксфолиацию кислотную, я, например, очень люблю и уважаю, но когда в продукте сочетается кислота плюс механика, это всегда очень круто, это тоже про многофункциональность, поэтому на такие средства я советую обращать внимание активно, здесь вы сразу одним выстрелом двух зайцев убираете. А с гелем понятно. Частота его использования. Если мы говорим с вами про кожу чувствительную, то здесь, наверное, один раз в неделю, может быть, даже в 10 дней будет э, оптимально. Если мы говорим про более плотную кожу, например, жирную, да, плотную, то здесь можно и до трех раз в неделю использовать. Если это средняя температура по больнице, то два раза в неделю вполне себе будет достаточно. Это не продукт для снятия макияжа. То есть, если мы с вами будем проводить э, полный уход, полную вот эту рутину выстраивать, то у вас сначала будет очистка потом у вас подключится эксфляция пару раз в неделю, а потом у вас будет уже наноситься несмываемый уход, да, там в зависимости от состояния, задачи и типа вашей кожи. Далее, вторым продуктом в данном сете у нас с вами является... Является сыворотка, как маска, нанесли на лицо, подождали несколько минут, в зависимости тоже от типа кожи, можете ждать там от 5 минут, например, до 10 условно, и потом просто смываете. Сыворотка, Естественно, между очищением и сывороткой у вас может и желательно, как мы уже выяснили, быть тоник. Тоник сюда подойдет просто базовый увлажняющий. Да? Так как в линейке Pure Therapy находится достаточно базовый универсальный увлажняющий тонер, я бы его поставила в любой из этих сетов, не изменив эффективность продуктов, наоборот, повысив. То есть, по сути, он подойдет для любого типа кожи, и в зависимости от последующих средств будете по-разному проявлять. АХ кислоты можно использовать летом, если речь идет про подобные продукты. Здесь не заявлен процент, значит его здесь немного, то есть кислот тут немного. Они подойдут и для летнего использования в том числе. Можно использовать беременным, можно использовать кормящим. Противопоказания по большому счету только индивидуальная непереносимость. А так других противопоказаний у этого средства нет естественно, мы используем солнцезащитный крем, да, мы не забываем о том, что если, ну, в любом случае мы не забываем о том, что защищаться нужно, но если уж у вас есть кислоты, то это прям для вас маст. Беременным АХ-кислоты можно, да, если мы говорим про невысокие проценты, то есть, как правило, это до 10%. Здесь вообще процент не заявлен, поэтому это средство точно можно. Так, что касается сыворотки. Сыворотка с пептидом, который называется Синейк, это пептид на самом деле достаточно новый, но при этом он очень уже популярный в разноплановых продуктах, он часто встречается в корейских средствах, он часто встречается в профессиональных средствах, потому что у него доказана эффективность работает он как работает он по принципу э, змеиного яда то есть по сути он блокирует э, нервный импульс который посылается на мышцу и грубо говоря у вас за счет этой блокировки происходит расправление морщины в моменте конечно же это не происходит так что вот у вас есть сильная межбробная морщина вы нанесли эту сыворотку и вуаля случилось чудо у вас все расправилось конечно это не так работает да? то есть такими сыворотками очень важно понимать что нужна система с пептидами вообще достаточно сложно обращаться, но если вы научитесь, то вы увидите от них очень классные результаты. Что важно? Важно эксфоли... экс... эксфолировать кожу. Sorry. Эксфолировать ее перед нанесением пептидного средства. Почему? Потому что пептиды сложно заходят. Вот им как раз нужно что-то, что протащит их глубже. Поэтому пептиды важно наносить на хорошо отшелушенное лицо. Нанесли эксфолирующее средство смыли, Затем нанесли какое-то подготавливающее средство, тоник. На влажную кожу пептиды опять-таки зайдут чуть лучше. И нанесли вот это средство. Это средство работает максимально эффективно в верхней трети лица. Да, то есть, это межбробные морщины, это поперечные морщины на лбу, это мелкие морщины в зоне вокруг глаз, это носогубные складки, конечно, это легкая коррекция, но тем не менее, это можно визуально сделать чуть более сглаженным, при особенно каких-то сочетанных методиках. Если мы говорим про пептиды, то они требуют... Использование дважды в день? То есть важно, чтобы концентрация пептидов в клетке оставалась на одном уровне для того, чтобы пептид работал? А это можно достичь только при регулярном использовании? Поэтому, если вы купили эту сыворотку, то будьте уверены в том, что вы используете средство регулярно. У всех ли все нормально с эфиром? Расскажите нам, пожалуйста, друзья, есть ли какая-то проблема со связью? Все хорошо, спасибо. А, Сыворотка, я думаю, что понятно. Мы наносим утром, вечером. А, в течение минимум двух-трех месяцев, вот это тоже очень важно, потому что пептиды, они сработают, они будут все равно что-то делать, да? Как минимум, они будут увлажнять, потому что пептид это белок. По сути, он на поверхности вашей кожи, а, находясь, он также как гиалуроновая кислота делает кожу более а, такой увлажненной изнутри, напитанной, наевшейся, знаете, я вот люблю это состояние, когда ты чувствуешь, что кожа напилась, то есть она расправляется, она становится более пружинистой, когда ты ставишь палец так, а он не проваливается, а он отпрыгивает от кожи. Вот этого состояния можно добиться при регулярном использовании пептидных продуктов, и а, в целом, помимо того, что вы увлажняетесь, вы еще можете надеяться на а, какой-то пролонгированный результат, то есть про накопительное действие мы сейчас с вами говорим, а это вы заметите спустя курс использования а, к вопросу о том нужно ли сыворотки использовать все курсом скажу что нет то есть некоторые сыворотки вполне себя неплохо проявляют и при каком-то нерегулярном использовании но здесь очень важно два раза в день два три месяца поверх сыворотки нужно наносить крем в данном случае и крем у нас с вами будет э, вот такой это линейка dna она тоже содержит пептиды пептиды плюс пептиды это вообще тяжелая артиллерия скажу я вам а ночной крем, в, к слову, дневным а, уходом у вас может быть только предыдущая сыворотка. То есть, если вы думаете, как построить свой уход днем, то вы можете взять просто ту сыворотку, нанести ее на тоник и сверху закрыть все это дело каким-то солнцезащитным кремом, это будет более чем полноценный уход. Если мы говорим про ночной уход, то в контексте антивозрастного, тем более, подхода, мы должны помнить о том, что ночью способность, во-первых, обновляться, регенерироваться у кожи выше. Коже необходимо давать дополнительные какие-то витамины или что-то еще в ночное время, пока она... Пока вы отдыхаете, она работает. Поэтому в ночном уходе, безусловно, должна быть более высокая концентрация чего-то, что вы хотите адресовать своей коже. Поэтому ночной крем, на него возлагается достаточно серьезная функция. Подходите к выбору этого продукта с очень большой ответственностью. Что имеем мы тут? У нас ночной крем из линейки DNA. DNA серия с пептидами, как я уже сказала. Она содержит запатентованные пептиды, эффективность которых тоже доказана, да, то есть, по сути, помимо того, что здесь есть еще компонент, который относится к белковым, да, то есть экстракт черной икры, это белок, по сути, работает так же, как пептид, вот на то самое ощущение тактильное и внешнее, что ваша кожа сытая, она увлажнена, она расправленная, мелкие морщинки у вас тоже подразглаживаются. Помимо этого, здесь есть еще, например, матриксил, который тоже верхний третий хорошо работает, то есть это а -а такая коррекция на перспективу. Текстура кремовая достаточно легкая, несмотря на наличие достаточного количества масел, скажу я вам, все-таки крем очень легко распределяется, нет ощущения, опять-таки, что кожа задыхается, есть просто устранение сухости, а она с возрастом возникает в любом случае, потому что дефицит сарамидов в клетке это естественный процесс, и, конечно же, добавлять какие-то масляные компоненты в свой уход, если мы говорим про уход с 5 плюс безусловно нужно просто для тактильного смягчения а здесь нам с вами и смягчение тактильное и увлажнение за счет белков и плюс еще работа на перспективу то есть это как раз пример того самого крема который вам может заменить сразу несколько да и объединив все его действия в одном что очень приятно поэтому еще раз в контексте антивозрастного ухода о чем мы с вами должны помнить умеренное отшелушивание это важно Обязательно увлажнение, увлажнение легкими жидкими текстурами, сыворотка или тоник, и или тоник, и а, крем обязательно, как минимум в ночном уходе. Защита от солнца, у нас здесь ее нет, но она за кадром остается, это очень важно. И, конечно же, это использование продуктов, компонентов, точнее, которые работают на перспективу. В данном случае мы с вами говорим про пептиды. Все то же самое, то есть в линейке DNA важно придерживаться комплексности, то есть использовать продукт Регулярно, 2-3 месяца, такое же а, пожелание к этому продукту, если мы говорим про курс. А, так, какой лучший крем подойдет для возраста 25+, плюс для жирной комбинированной кожи? Вот линейка Мизу прекрасно вам подойдет. Дневной крем а, я рекомендую. Либо антиполюшн крем тоже вполне себе, я думаю, что будет подходящим для вас, если вы любите, что продукт на коже ощущается, потому что жирное комбинированное иногда такое требование высказывает, что средство должно впитаться в сухой ноль, я не должна его чувствовать. Если у вас такое пожелание, то выбирайте кремо-гелевую текстуру, в частности, мизу. Если вы любите, чтобы лицо было увлажнено в течение дня, то можно посмотреть антиполюшен, потому что он еще и плюс защита сразу. Если здесь все ясно, то мы с вами переходим к последнему э, сету, который у нас с вами запланирован на сегодня. Так. А, последний сет. Мы сегодня с вами сказали про... Друзья, плохие новости заключаются в том, что через 2 минуты у нас с вами закончится прямой эфир. Но я думаю, что мы сделаем с вами следующим образом. Я сохраню этот эфир и выйду в эфир заново. Поэтому вы далеко не уходите, не переключайтесь. Я подключусь заново, и мы с вами продолжим, закончим говорить про пигментацию. Потому что это очень важно в летний период времени. Этот сет подойдет не только для тех, кому знакома проблема пигментации, а еще и для тех, кто знает, что такое постакне. И вообще хочет такой фарфоровой, сияющей кожи. Поэтому stay tuned, друзья, оставайтесь на связи. Сейчас я решу этот вопрос.